Салют всем, с вами не Ресторатор, это не Версус Баттл, и мы не будем шуметь, блядь. Короче, домой поеду, поснимаю видос, посмотрите. Может, я даже вот эту вставку не буду вставлять. Мне ведь похуй. Че? Ты обесцениваешь мой топ. Может, вставлю. Вставить? Все, пойдем. А лунах. Ого, даро, бандиты. Стою, учили на остановке. Э, заебись, э, заебаториум. Да. Пизда. Че еще делать? Пока ждешь машину, блядь. Там какое-то здание. Интересное. Здесь одни, блядь. На улице вроде тепло, да? А Ебальничек-то подзамерз, да. Еще себя на Ютубе. Все. Всем привет. Заснял? Да. Что ты лыбишься? Я с чем приехал? Скажи перепонки до перепоночные Как понять? Понимаю, бля, в какую сторону. Давай, нахуй. Ты вообще до этого снимал. Давай я у тебя снимал, снимать, блядь. Подожди, сейчас. Посмотри, чтобы Диман опять не да попал. Даже Каждый... чтобы ты вырежешь. Ты вырежешь его. Просто ты не нет. Манялись. Чтобы он жил не хочу, чтобы он вырежен был. Не надо меня вырезать. Купочка, блядь. Салют нахуй. С вами ресторатор. Это Уже говно торгует. А сколько у тебя максимальное количество съемки типа, по времени? Много. Хочешь, снимай хоть всю жизнь, да? Мне. <связательно> <связательно> Мне за тебя. Угу, давай пей. Петь. Бахни, как в последний раз. Вот. Что это? Давай, на, держи. Заебись надо. Мохито. Пошел на. В магазин Пар. Магазин Spark Нам за не платили, алло. Бля, может ты тогда а слетел. Это шоу Capital, поле чудес В эфире Как его зовут? Якубович Леонид Федорович. Якубов Леонидович Спасибо. Спрашивай Что Как диван? Уже? уже февраль Почти уже март, блядь ты что а там, и а там и жизнь пизду почти прошла новости вообще не смотри по телевизору я не смотрю телевизор телевизор для отставах не считаю хотел все машины москвич Где? Okay. Москвич? Зачем... Москвич? российский автопром. Да. То есть, Газпром. Да? А? Москвич. зачам Москвич. зачам на зачам скрич зачам скрич зачам скрич зачам ты слышал ты? Да. Что ты слышал? Слышал. Что? Что слышал? Что ну, скажи, слышал. Я слышу то, что ты не слышал. Конфусы, я 900 й год до нашей эры. <свят> Хуют салют нахуй. Фейерверк. Репка чешется, блять, надо почистить. Дай лицо? я попью. Ну, в общем, больше не будет это. Подожди, Диволевые. у нас просто гуси клацали, клакали. Квакали. Че они делают? Крякали. вот. Привет. Здравствуй. Объясни, как ты здесь казался. Легко. Чего? Просто за тобой шел. А. Ну ладно, хули. Попытался запустить РЛ и понял, что нихуя не работает. Разочаровался и, и понял, что надо просто записывать видос. Ёбаный насос. Жора. Где ты был? Я на улице был. Я понял. Полотно. На улице такой пиздец. Лужи, блядь, уже. Иди сюда, культура. Ну ты это... Ну вот самое. Заходи, если что. Короче, не разобрался я нихуя, как запустить трансляцию. И блять, блядь, общение ебаного. Машина, здесь пуска дорога. Не Разобрался Не разобрался я, как запустить свинотный, блядь, стрим на твиче с телефона, блядь. Вот. Возможно, у меня рука из жопы растет. Прям как ноги. Брат, ты замерз? Нет. Почему? Да нет, ну замерз. В смысле? Ветер просто холодный. Нам поснимать тогда меня. А сейчас я вам покажу моего брата. Пожалуйста. Давай, черты и чем и похожи он... на него. Бля, я бы ёбнулся в снег, но он с... желтый везде, блядь. Суд, колбоёбы, прям, где не попадя, блядь. В смысле, ну, нет, блядь. Нет, ходя от дома, блядь. Ну, в смысле, у собак нет Думаю. возможности ходить в туалет. Я про людей. Не знаю. Когда вандалы какие-то на стене пишут. Не, я на козов на выражаете. Он не понимает, до сих пор прийти. А? На, на, сними, и... блядь, я чё знаю, блядь. За... Не обращай на это внимание, я на тебя, смотрю, бля. Рай, на стену, блядь. На стенку на на стенку! Пошел нахуй, склоёб нахуй. Блин, Оск осуждаю, все, ты Это сам Господь. Ладно, давай сюда. Дэвил вообще-то, Дэвил. Больше не сказать, цыган. Ну что, у тебя очень хороший обзор в вот, окно. Да. Там же темно. Да. Да. да. Мы наелись. Заебись. Осталось поспать. И жизнь удалась. А что нужен человек? Чтобы просто существовать. Тепло, сон, тепло и еда. Не всегда совсем и не совсем здоровы. Ну да ладно. Что идем? Что случилось? Что ты по карман поставишь? Ну, тут по карману руки в кармане чего ты блять Валера у тебя есть рыжеволосый принц нет я проверяю конечно сто три рубля девяносто копеек на у семьдесят там на семьдесят ладно они не виноваты я, я все понимаю 9 рублей. Вот. Это берем. 9 а вот это 70. Пойдем? Пойдем пустая. Все, давай. Вс ⁇ снимай, блядь, счет, давай. Напиличаю на 1,25. Все правильно? Байкал 7,79. Ну, конечно, можно было бы, типа, доебаться, но, типа, я же... Не те типы, которые ради хая пойдут доебываться, да блять, на кассу. Ладно, что попить взять домой. Мята. Локосить. бах взяли. Это, это, это, да? После да. раньше штучку, хуечку, вот это вот все. Может, я на вот, Если я вам то ты Всем привет, с вами. Безопасность превыше всего. Особенно когда ты идешь под такой хуйнй и она вот-вот может пробить тебе череп. На всем похуй. Братик. Нет. Скажи что-нибудь. О, ничего. Выпить можно. В смысле? Выпить? Тебе 18 лет, ты уже имеешь вот это, Миха вот ты. сам убирать. пить или не пить. Питьевой. Ах, тем элли. Хотел сказать спрещенное слово, но не стал. А то мало ли люди, люди еще не так поймут. Хочу показать всем нашу, допустим, примечательный экран на Типа, о, сегодня скажи, еще потом. На дворе 19 mm. февраля. А на улице плюс 8. На солнышке, наверное, плюс... 12. 18. Короче, типа, да, это уже все, как, когда? когда. Когда? Вот так мы живем, так мы и умерем, удобрив эту есть. землю, став ее углем. Возьмите, пожалуйста. А, а ты хороший поэт? Что? что ты спизанул? Хороший поэт через букву А. По это. Давай ты меня снимешь, как я выдоусу. Надо его на улицу 20, давай. Ебать ты уточка. А? Ебать ты уточка. Ну ладно, и чё. Теперь так же, верх э, не видишь. Тех, пизда тебе. Ещё покрякай давай, покряки. Блять. <кười> Помнится, блять, мне... Почти ровно год назад. Это ведь год назад было. Mm -hmm. Собирал я мангал дома. сегодня не буду не дома собирать. Не Бля, маслят. Кстати, я чем тот. На ну, что ты хотел? Общем, 200 рублей питьиха? Вот собираем мангал. Не буду вам показывать сборку, ничего не буду, блядь. Если хотите смотреть сборку, я вам Ссылочки, блядь, скину. Домашний мангал, махуй. Монголов. Монгол. Сборка Монгол 1-0. А это сборка Монгол 2-0. Короче, вот. Че? Попозже поснимает, Диман еще. Или Лёху поснимает. Хотите Лёху пожарим? Блядь. Ну бывает, ничего страшного. Ладно, давайте это. Рви ее. Ничего себе, вот это палки, блядь. Я просто уголечко. сегодня я вам покажу как размахивать Чего? Ветер. ветер ебало горит болгарит мангалин ебало горит А тут хуйня большая Мне вообще раздражает Да, ну, да. А где у нас Леша, я не знаю. Нихуя, если мы уже пожарили Пошли поку... покушаем Что? Да, да, покушаем. Дай я покажу А как показать? Ой, а как поменять? Вот Немножечко, чуть-чуть Ну че, бандиты Вот я и дома Буду заканчивать Видосик. неудобно снимать потому что у меня 33 33 тысяч пакетов родители всего надавали вот поэтому спасибо всем кто досмотрел лайкосики там это комментарии будем э, снимать что-нибудь еще попозже